Магазин Мототек представляет квадроцикл Башан, модель bs 150 его. Модель оснащена мотором 150 кубических сантиметров. Двигатель воздушно-принудительного охлаждения. В нем порядка 14 лошадиных сил. Оснащен коробкой автоматом, то есть вариатором. Есть передача вперед, нейтральное положение, передача назад. Вот таким вот образом она переключается. Вот, обратите внимание, крыльчатка на охлаждение. По подвеске установлены А-образные рычаги на шаровых. Амортизаторы с подкачкой, то есть газомасленные стойки. Они также могут еще регулироваться по преднатягу пружины. Тормоза дисковые, спереди установлены на каждом колесе тормоза, однопоршневые суппорта. Спереди также установлено десятое колесо, так же самое и сзади, ну просто будет поширен гораздо. Установлен моноамортизатор. Также само регулируется он по жесткости. Дисковый тормоз на всю ось. И также есть вот такая защита для цепи и для диска. Тормоза есть, как и на руках, то есть на руле. Вот это ручник, который так блокируется. И также есть ножной тормоз, который блокирует все четыре колеса. Есть приборная панель, на которой все показывается, все детально. То есть есть, можно переводить как в километры в час, так же самое и в мили. Показывают нейтральное положение, задний ход. Также будет вписаться, какая передача включена. Вот. Также оснащен квадроцикл поворотами. Оптика достаточно такая хорошая. Также имеются защиты для рук. Оснащен багажниками грузовыми спереди и сзади. Кстати, на таком квадрике уже удобно будет ездить и вдвоем. Есть и место, где держаться с заднего пассажира. То есть, ну и также достаточно места для второго пассажира. Легкий в управлении, достаточно шустрый. Хороший пластик установлен, то есть он не, не, не хрустит, не ломается.